здравствуйте мои хорошие давайте мы с вами сейчас поговорим о вакцинации животных когда щенку или котеночку исполняется два с половиной месяца мы его глистуем даете антигельминтик любой препарат который есть у вас в зоомагазине от прозитела прозицида любой или либо какой-нибудь другой который вам девочки ваши продавцы консультанты посоветуют проглистовали 2-3-4 дня наблюдаете за калом. Если глистов нет, если они будут, вы их увидите, они будут выходить мелкие белые таксокары. У, у них обычно чаще всего таксокары. Вот, Если глистов нет, через 10-12 дней, как раз к 3 месяцам, это важно, вы подходите на прививку. Врач осматривает, обследует животное. Если нет противопоказаний, он прививает. Спрашивают, какую вакцину лучше делать. Какая есть в вашем регионе, такую и прививайте. Главное, чтобы не получилось такого косяка, как бы то они сегодня привьют, а через 21 день этого на биваком, допустим, привили, или эурикан сделали, а через 21 день ее нет, и вы начинаете метаться по всей области, по всему региону, искать для реванцинации на бивак. сроки уходят, или там эурикан. Вот которой привили, такая, чтобы была, спросите, переспросите. Можно сделать вакцину на Бивак, хорошая вакцина держит иммунитет, все. можно сделать Урикан, вот. можно сделать Мультифел для кошек, Мультикан собак. Это наша отечественная вакцина, прекрасно себя зарекомендовала, всегда есть, не очень дорогая она. Допустим, Мультикан, вот. сделал врач, все, дал рекомендации, значит, нагрузку коту не давать, котенку имеется в виду, не давать. Значит, что ел он, то пусть и ест, как кормили, так и кормить, ничего нового не вводить, стресса никакого, не гулять категорически, у вас строгий карантин. Через 21 день вы приходите к врачу на ревакцинацию. Он опять его осматривает. Термометрия, дыхание, все там, все, все, все. Делает повторно мультифил плюс бешенство. То есть.. Полный комплекс в этот раз он делает. Если противопоказаний нет, плода нет, он делает э, с бешенством эту вакцину. Все, карантин, за это время вырабатывается стойкий напряженный иммунитет. И после 21 дня вы выписываете паспорт, все документы, все. Вот, и после 21 дня ревакцинации, то есть повторной прививки, вы можете гулять, ходить, вести обычный образ жизни. Глистовать собачку или там котерочка кошечку, вы будете три раза в год, а прививаться потом, в последующем, вы будете один раз в год. Комплексно, уже с бешенством. Любой комплекс. Набивак, эурикан, мультикан, вот эти вакцины. Вот. Но уже потом раз в год и с отметочкой, с отметочкой в паспорте, понятное дело, в комплексе, с бешенством. вот До 7 лет. После семи, ну, восьми лет, эти э, вирусный интернет, гепатит, чума, лептоспироз, собака, можно делать, можно не делать, так это постольку поскольку, но бешенство делаете до конца жизни животного. И в восемь лет, и в 10 лет, и в 12 лет бешенство делаете. Вирус, вакцина, переносится она легко, бешенство делаете до конца жизни. Вот и все. Вот такая схема вакцинации ремарка или как это сказать тонкости нюансы если вы не успели привить животное в три месяца ну вот ему там пять месяцев исполнилось ну там ой ой ой не примит все ну глистовали там ладно вот 6 месяцев 7 месяцев вот это до года допустим вот так вы проглистуете животное через 21 день вы можете сделать полный комплекс Ничего страшного, можете сделать однократно в этом возрасте уже, вот, и иммунитет выработается, а потом также эм, каждый год будете прививать. Вот как-то так. Все, спасибо, задавайте вопросы, спрашивайте, удачи всех, благ, до свидания.